Какие зубы прорезаются в последнюю очередь? Нежности, важности, глупости или мудрости? Вы Наверняка будете думать над этим. Очень много. я буду до самого дома вот так сидеть и думать так, что же это, так. Зовут Владимир, вас Юлия, Юлочка, добрый вечер, добрый день, мы с вами уже есть да. вы тогда скромно проиграли да И сегодня всех машина говорит, я хочу реванш, она машину говорит, я хочу матч-реванш, да. ну как я могу отказать, тем более уже прошел год, это же было в том году, ну да, вот, да. в том году уже было, да, ну вы правила знаете, поэтому много объяснять не придется, все просто, у вас есть право на ошибку, вы можете один раз ошибиться,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 И, конечно же, помощь спонсора. Помощь той компании, которая в случае вашей победы оплатит мне вашу поездку. А спонсор сегодняшней поездки – компания Аригато. Слышали про такую замечательную? Конечно, слышали. Да, вот именно она, между прочим, сегодня спонсор нашей поездки. Это очень хорошо. И вот вам будет так грешно, прям вот я даже слово это применю, грех сегодня проиграть. Буду перекрестились. Да, перекрестились <с <с все, не торопимся, медленно отвечали, думаем. Итак, вы читаете вопрос и четыре варианта ответа. Я желаю вам удачи. Поехали. Все, начинаем. Да, Какой музыкальный жанр близкий рэпу известен целой субкультурой со своими стилем одежды, граффити, жестами? Куэвей, хип-хоп, хей-хей, хай-хай фай. Первый вопрос, он должен быть простым. Ну, это хип-хоп. Ой, у вас сегодня новый маникюр. Да, я, кстати, с ноготочками. <свят> Видите, какой я внимательный. Так, продолжаем. Так, следующий вопрос. Какие зубы прорезаются в последнюю очередь? Нежности, важности, глупости или мудрости? Вы наверняка будете думать над этим. Очень долго. Я буду до самого дома вот сидеть и думать так. М -м, что же это? Так. Нежный маникюр у меня сегодня. Ну, наверное, мудрости все-таки. Ну, не все-таки, это очевидный да. момент. А вот насколько я помню, вы работаете в ветеринарной клинике или да, уже с Еще я работаете, я. да? Э -э Которая называется Свой доктор и себе Все папа". верно. Это сейчас бесплатная реклама. своего доктора, это да. Свой доктор. а у животных тоже зубы мудрости есть. Так, мне нужно анатомию вспомнить <г begging> Ладно, не будем К концу поиски вспомните ответ Зубы есть, 100% Хорошо, идем дальше Так, что в анатомии не относится к туловищу? Что-то у нас про, про медицину Так, все, да. ну блин, ну я же Ну, животными работаю так. Еще, это, это все, успокоились Работами. Работаем, да, отвечаем Работаем Так, что? не относят да. голову, грудь, хребет, позвоночник так, туловище. Что туловище? Туловище это вот, от, вот досюда, отсюда, отсюда до сюда. Ну, наверное, голову значит. Да. Да. А, да. Все, слава тебе, Господи! Думайте. Но, Думайте. Надо... Думать, надо думать. Ну, тут, в принципе, не то, что думать, но на самом деле это простой вопрос. Голова это как отдельный субъект. Ну да. Идем дальше. А, как называют музыкальное мероприятие, проводимое на открытом воздухе? open air, open opera, open door, <laughs> свежий эйр, свежий эйр, это как будто освежитель воздуха напоминает. <свеч> я не знаю, я не читал такой, мне на кыргызском было. Open air, мне кажется. Я, к сожалению, в этом вообще не понимаю. О, ну, open во Open – это значит открытый эйр, воздух. Все открыто классно. Воздух. Смотрите, как вы уже так спокойно уверенно ответили на четыре вопроса. Идем на пятый. Не каркайте. Сколько. Это сейчас все, до свидания. Что, прям здесь выходит? Да, сразу выйду. Сколько карманов должны иметь классические джинсы? Четыре, три, два, пять. Так, спереди два, сзади два. Это сколько? Четыре. Но есть же еще маленький кармашечек. Молодец. Какой? Он вот здесь вот такой прям масюсенький такой. Вот его предназначать никогда в жизни не знал. Вы не знали для чего? Да, для чего я от этого. Ну, насколько я помню, я слышал две версии. Одна под зажигалку Zippa, то есть она квадратная. А вторая версия это про часы. Раньше же были часы такие на цепочке. Ааа! Я тоже не знаю. Итак, опять. Пять. Ну у нас есть право на ошибку, мы почти приехали. Надо было правильно. А мы вообще туда едем, эту может, Да, туда едем. Не надо меня куда-то в другое место везти. Ну я подлиннее, что просто дорога. Так, как называются дни между Рождеством и Крещением? Колятки, святки, масленицы или сочель? Между прочим, мы сейчас с вами снимаем в такой период между Рождеством и Крещением. О. Вот. Как называются эти дни для тех, Так, кто... ну не Так, а может быть и масленица Нет. Какая не масленица? масленица? <смех> ну что, масленица? масленица <смех> это <смех> когда весну там что-то проводили и потом начали блин жарить. Так. Ой, зиму, зиму Зим, проводили. Да, свои зиму проводить, да. Так, колядки. Колядки это что? Это колядки, когда коледуют ходят. <смех> так, святки или сачельник? Сочельник, <смех> <смех> сочельник <смех> или святки? Так. Давайте так, у нас есть подсказки угу. Убрать два неправильных Помощь коллектива Оригато. Э, Звонок другу угу. То есть наверняка кто-то в ваших э, в Круге э, Может быть Дмитрий Какой-нибудь там Ким, например да? То есть вот, именно сейчас и... Он не занят Какое воскресенье? Может быть он Давайте позвоним ему вот а, давайте так, ему позвоним. Это будет вопрос другу. Это, это звонок другу. Звонок да, другу. Да, ну давайте да. тогда, наверное, вот ему. Им... Если да. что, то я ему У расскажу, нас просто есть один. Как, да, да, да. Если что, у нас есть один общий знакомый. Да. да. Да, мы не будем называть, кто он и что он. Номер телефона я сейчас не покажу, не покажу бегучкой. Так, будем звонить значит, Дмитрию. Да. Громкая связи. Угу. Не забудем рассказать а, плаксивую историю, предысторию. Да, конечно. Том, что я, я, я пожалуюсь, я пожалуюсь. Я ехала, я проиграла, дайте шанс, помогите. Да. Все, все забирают последние деньги. Так. Громкость связь по максимуму? Да. да, да. Я максимум... очень плохо слышу. Здравствуйте, Дмитрий Владимирович! Сегодня я с вами еще не связывалась, но я нахожусь в такси, в, такси, да. в программе Вопрос на, колеса, на да. колесах. И я позвонила вам. Звонок другу у нас. Да, звонок другу у нас. Дело в том, что. Дело Еще в том, ну, что у вас, Дмитрий, наверняка китайский телефон а, Дело в том, что девушка попала к нам в автомобиле, у нее сейчас есть звонок к другу вам, Нам нужна ваша помощь Она вам задаст вопрос и четыре варианта ответа Но помните, эта девушка уже ездила со мной И она проиграла И сейчас от вас зависит, выиграет ли она сейчас Итак, Слава Богу, я думал, что, что случилось. Ничего страшного, нет, мы нет, просто вам девочки. позвонили, это уже случилось. Все хорошо. Итак, вопрос. Так, вы меня слышите? Все хорошо? Я вас слышу, да, все хорошо. Задавайте вопросы. Как называются дни между Рождеством и Крещением? Крещение. А, нет нет, нет, нет, нет. Да, вы послушайте вариант да. ответа, Дмитрий. Калятки, Святки, Масленица или Сочельник? Ну, конечно... Сочельник. Все, спасибо вам большое. Дмитрий, вы уверены, что Сочельник? Я не уверен, но, скорее всего, Хорошо. Спасибо большое, Дмитрий, за ваш звон, за ваш ответ, за ваши пять минут позора. Спасибо большое. Кладем трубочку. До свидания. Ну что, мы приехали. У нас история повторяется. Давайте так. Мы в прошлый раз тоже на последнем вопросе подъехали. Был вопрос про юриспруденцию, я прям помню. Да, да, да. Я прям Было. помню, что это был, что это со... был вопрос с юристами. Да. Сейчас мы с вами <свеч> э едем благодаря компании «Регату», которая готова за вас оплатить эту поиску. Вы воспользовались одной подсказкой, во время поездки. Uh -huh. Это звонок другу. Мы позвонили Дмитрию Владимировичу, с добрейшим души человеку. То есть я бы uh -huh. еще продолжал петь ему дифирамбы, но связь с него была плохая, но это вызвано все-таки, на китайским телефоном. Ну, ничего страшного, это нормальное явление. Итак, мы задали Дмитрию вопрос. Как называются дни между Рождеством и Крещением? колятки Святки, масница, Сочельник. Он выбрал? Сочельник. Сочельник. Вы думаете... Там был ответ. Там не было ответа. Там пишут, это мы парень не пишет. Ну ладно. Вы правильное место засунули телефон. У вас смс собираться приходит? Ну ладно, об этом. Давайте отвечаем. Так, ну я думаю, что это все-таки... Так, ответил Дмитрий Владимирович, что это Сочельник. У меня было между Святки или Сочельник. Так, Сочельник, мне кажется, что это... Все-таки мне кажется, что это святки. Вы выбираете. Я честно, у меня есть предположение, но у меня есть предположение, но я не могу высказывать на последнем вопросе ну, да, уже конечно. доехал. Выбирайте. Так, ну наверное. руку. Я всегда думал, что каллидовать было. Вот я всегда у -у -у. так думал. Но вы выбрали правильный вариант ответа. Да. Да. Это чистая победа. Я победил! Да! Да, да, да! Ну, Дмитрий вам помог? Да, помог. Ну, Ладно, выбрал... Он убрал такое... лишние. Он набрал да, Ладно, он хорошо. Он два выиграл. Спасибо вам большое. У нас остался еще один момент. Вы выиграли, угу. вы победили, вы доехали. Супер игра. Один вопрос. Минута размышления и никаких подсказок. И вы ровно счетом ничего не теряете. А, ты. Вообще, то есть все, да, вот просто суперграб для победителя. Пробуем? Да, давайте. Давайте. Сейчас я достану секретные вопросы. Угу. А там сложно? Так, вдруг там алгебра а нет, там, не Нет, там нет, там высшая математика, не алгебра, алгебра а, ну Все, копейки. это нормально, все, конечно. Я знал, что вы не испугаетесь. Я вот, насколько помню, у меня остался один вопрос всего. Нет, суперграб, да, просто не вопрос. Давайте с вами узнаем, что вы можете выиграть. Вот. Угу. Правильно ответить на, на супергруз. У вас есть автомобиль? Нет. Будет. Когда Но, наверняка есть автомобиль Дмитрия Владимировича. Вы можете ему подарить вот этот абонемент на бесплатную мойку автомобиля угу. на автомойке три четверки. Вот. И он сможет им воспользоваться Ну или вы ему продадите по цене. Но это произойдет в том случае, Если вы правильно ответите на вопрос Вы читаете вопрос И четыре варианта ответа Удачи, время пошло угу. Так, выбери правильное значение слова почетник Доска почета Поклонник, уважающий за девушкой Ухаживающий за девушкой Почетная накрада И почетный гражданин Почет. Время пошло Почетник. Почетная награда. Почетный гражданин. Почетник. Сам почетник. Это что? Это либо мне кажется, что это кто-то. Осталось? Да. Ничего себе, а что так много? Я думал, мало, но. Десять секунд. Секунд. Итак, у нас вопрос. вы Выберите правильное значение слова "почетник". Доска почета, поклонник, ухаживая за девушкой, почетная награда или почетный гражданин? Ваш вариант? Так, мне все-таки кажется, что это почетный гражданин. Почетный гражданин. Вариант 4 да. Сейчас я попробую найти подсказку здесь. А там а, нету, я буду правильно. А? А если там нету, то а, да, выбрать, да. Что я придется гуглить. Но у меня есть подсказка. А Сейчас я посмотрю. Итак. Выбрала номер 4. Вы выбрали номер 4. Да. А правильный вариант номер 2 поклонник, ухаживающий за девушкой. Неужели в вашей жизни не было почетника? У меня были почетники, но я было, их так не называла. У меня были поклонники, да? Но, да, не но не было почетника. <свят> не было. <свят> Все понятно. Но ничего страшного, в любом случае, спасибо вам большое. Вы Все. победили. Поездка для вас бесплатно. Ура, ура, ура.